Я прихожу, вот, и мне, значит, делают электрокардиограмму, и вдруг они мне говорят, а, а пришел с, с рюкзаком, потому что я иду тренироваться. Они мне говорят, у вас инфаркт, мы вызываем с горы туда-сюда, я, я не поеду, не может быть, я вам не да? И говорят, значит, вот и веди дневник, если вдруг станет тяжело и так далее. И как на слово этот день много пришлось ходить. Я шигомером, норма 6 тысяч, я находил 18 Ну, я прихожу, она говорит, не может такого быть. Каждый день я выпиваю бутылочку. Тень, да, да. Я уже прям забыл, с какой короткий я брал. Значит, ну а там же талончики, значит, через неделю мне УЗИ, значит, она говорит, все в отличном состоянии. Опять пойдете вот к тому, иди, берите опять через неделю я прихожу, мне снимают электрокардиограмму и говорят, да, и мне выписывают статины. Я говорю, чур, чур меня, я ничего принимать не буду. Она говорит, а что вы принимаете? Нет ничего, все нормально. Я говорю, ребят, а почему вы мне поставили инфаркт? Вот показания, а сейчас ничего нет. То есть, вот, вот. И значит ситуация такая, что я говорю, я, меня вот другой удивил, я говорю, хотите, я вам расскажу. Вот, да. вот есть такой грипп, гордицев. И вы знаете, что меня. Три врача меня обстрелили, И каждый. Нет. Нет. Вы, вы понимаете, меня что-то взбесило. И они не хотят этого слушать. Вы понимаете? Сатиная, да. я говорю, чур меня. Я знаю, что я наверное, никогда не принимал, но я наслышу. То есть вот это какое-то волшебство. Вот продукт вам же. Второе, мои банки, 91 год. Раз в неделю вот. массаж. Я как век, торги. Я вас всех рад видеть сегодня. Несмотря на то, что она все равно идет, и она никуда не делась. И мы живем в условиях коронавируса, а с учетом того, что я прошел две волны в ковиде, я врач, поделюсь из последних своих методов. Три пациента болеют ковидом, всех ослабления на легких. С помощью БЭМа мы за один сеанс убираем все симптомы заболевания, отеки легких, и сатурация увеличивается. То есть благодаря БЭМу мы можем спокойно вылечить ковид. Ощущение, что после БМ всегда надо пить продукцию, и она усиливает эффект. Потому что без э, кондицепции Ленжин Чеху очень сложно ну, побороть. Но БМ дает толчок. Поэтому, чтобы ну, в дальнейшем не болеть, надо пользоваться БМ. Мама у меня врач, ушел варикоз, ушла фибромиома, нормализовалось давление. То есть на сегодняшний день, да, если раньше у медика, представляете, да, в аптечке все от всех болезней, на сегодняшний день кроме этого продукта нет ровным счетом ничего. Ну а тот результат, который получила моя двоеродная сестра, позволил мне не только что поверить в этот продукт. Я в него, честно говоря, вот в то, что он сделал с моей сестрой, не то что не верила. Я понимала, что это невозможно. В 2008 году она перенесла операцию в мае месяце, ей врачи поставили диагноз рак матки, удалили все, что можно было удалить по этому поводу, и э, полгода мы прожили на позитиве, и в январе произошло, что произошло, не знаю, но пошли метастазы очень быстро и в больших количествах в брюшную полость, там начала накапливаться жидкость, врачи сказали, что, увы, вот в этой ситуации уже сделать ничего нельзя, потому что они оказались бессильны, отписали ей максимум тому состоянию, в котором она находилась, три месяца жизни, это по максимуму, и отправили домой умирать. Мама моя позвонила мне в слезах, в соплях, извините за фамильярность, но сказала, что ничего не произойдет, то есть выхода нет, остается ждать смерти. Я слышала результаты по онкологии присутствуя вот на таких мероприятиях и сказала, что если есть хотя бы один шанс из миллиона, не верила сама, вот положа руку на сердце, не верила, верила маме, медику, да, э, привезли мы ей продукцию, эту 29 февраля, э, 29 января 2009 года, с того же дня мы начали ее использовать. И каково же было удивление в большей степени, наверное, врачей, потому что я, например, не врач, да, я смотрела и ждала результатов, что это поможет каким-то образом. Через два месяца ушла жидкость из брюшной полости, а представьте себе беременную женщину на седьмом-восьмом месяце беременности, когда она бочонок, когда она вставала, мы ее поднимали с кровати вот, до туалета и обратно. Плеск воды вот, в ее животе слышен был вот, невооруженным ухом. Вообще страшная вещь. Она вот сама вот, такая тощая, волос на голове нет, там, ее цвет лица вот, был темнее, чем этот стол. И на сегодняшний день вот, прошло, пошел четвертый год. Пошел четвертый год, в... Опротестовали все прогнозы врачей, то есть моя сестричка жива, она занимается сейчас всем, чем. Занимается обычная здоровая женщина, за исключением одного факта, она единственное, что не делает, она не ходит на работу. Пока у нее инвалидность, первая группа нерабочая. Но количество раковых клеток уменьшилось втрое, восстановились волосы, она поправилась. То есть она занимается сейчас всем и хозяйством, и домом, и семьей. Она не требует помощи, она ей не нужна, то есть она обслуживает себя самостоятельно. Ну и понятное дело, что речь о том свете уже мы отложили много много лет э, на будущее. То есть там подождут пока. Поэтому безумно благодарна компании, продукту, несмотря на то, что мы в него как бы не так сильно поверили, но продукт работает, несмотря ни на что, верим мы в него или не верим, он делает свое позитивное дело. Спасибо у -у -у -у. огромное. Спасибо, Светлана, я расскажу, что у меня значит, есть кошка, кошке 6 лет, она заболела мочками болезни. Не могла сходить в туалет сначала, металась по квартире, орала, потом, значит, не убила я в течение 12 часов давала ей каждый час чая и любви и три раза по 2 млн. За сутки у нее ушла острая форма. Утром я встала, кошка была спокойная, сходила нормально в туалет, так что вот, за сутки... Да, кошки, очень избирательный народ. Я бы а что, они в рот брать не будут. Ты ей селкон заталкивала? Да, я толкаю ей селкон, но потом она начинает плескаться. А потом она уже понимает, что это ей надо. Природный инстинкт. Отлично. Рада да. всех вас видеть. Два года назад я попала на такое же мероприятие, которое было в 2019 году в Крокус Сити Холл. И я тогда удивилась большому количеству результатов по, по, по выздоровлению. И одна женщина сказала, что она вылечила ревматоидный артрит. Вот тогда я не поверила этому. Но до этого мне сделали уже несколько процедур биоэнергорегуляции, и я сразу же купила Б. Попала на обучение китайцам, они сказали, надо сделать 100 сеансов, чтобы попасть на вторую ступень обучения. Соответственно, где искать людей? Я пригласила всех своих знакомых, друзей, соседей. И у моей подруги, у мужа, при артрит плечевого сустава и радикулит, он мучился этим 30 лет. И после 10 сеансов он до сих пор еще встречает меня по-соседски, обнимает и говорит «Какое счастье, что ты попалась в нашей жизни. Я до сих пор еще за два года ни разу не было обострения. У меня прошел ревматоид и артрит. Я перед вами стою, я сжимаю руки. Я не могла этого делать и уже э, думала, что я никогда не одену каблуки. Вот я стою перед вами». А было так, что я даже кушать не могла. Это бухали, ноги, суставы болели. Благодарю компанию, благодарю руководство, благодарю Бога, благодарю Галину Александровну. Также получила результат по здоровью моя мама. У нее панические атаки. Если кто знает, что это такое, это серьезное нервное заболевание. Вот, мы справились с этим. Она сейчас ей 72 года. В прошлом году она сдала на трава и села на машину. Еще у меня много результатов в команде. Там сидит моя команда, девочки, у которых тоже было -то много проблем по здоровью. Кто пришел с реводой, дематритом, с периодитом плечевого сустава, у кого проблемы с кишечником, я еще хочу сказать. Благодарю всех-всех-всех разработчиков, которые участвовали в разработке волшебных эликсиров. В апреле 2020 года я заболела коронавирусом. И вот сегодня Тасбулат говорил, что пил громадное количество эликсиров. Я по наитию, по своему, я не знала, что надо ударные газировки пить. Я просто стала хлистать флаконами в день. У меня уходила в день коробка эликсира три драгоценности, коробка феникса. 9 капсул Сю 12 капсул кальция, 9 капсул линжи. И я за три дня поднялась. Добрый <плес> Праздником. Меня зовут Гербенки Натамара. Меня зовут Александр. Два очень хороших положительных момента здесь в этой компании, на приеме этой продукции. В 2017 году сходил с на каток, на Ну и, соответственно, упал. Травма, осколочный перелом подколенника. Врачи мне сказали, уважаемый господин, полгода вы будете лежать в гипсер. Я через полтора месяца вышел на работу. И когда мне назначили обследование по месту проживания в травмпункте, врач удивился. Не может такого быть, чтобы с такой быстротой, с таким эффектом у вас зажил коленный сустав. В основном на тот момент это был кальций, эликсир три драгоценности. Но не было наколенников, большим поясом обматывал ноги. И вот через полтора месяца был здоров, с как и Я из города Грозного, Иракова Там моего двоюродного брата, сын аутист. Два года ему сделали в один день три прививки, и этот ребенок мозг остановился, и он не знал, что ему говорят, и не умел даже разговаривать, и даже в семь лет он не умел кушать даже ложкой сам. В прошлом году, стоя на этой сцене, я рассказывала рез результаты этого ребенка, что идет активное продвижение. И когда перед выходом на эту сцену мать ребенка позвонила и сказала, что он заговорил. Рассказывая это, я не так я оплата, я его отец выступал на этой сцене, он волновался, и он такое делал ну, выступление сложное и с этим известием. Сегодня этот ребенок ходит в школу, он читает, он пишет, он кричит, он болтает. Мать ему говорит, замолчи, я вызов ты 7 лет ждала чтобы он хоть слово сказал чтобы он не вот так а понимал что ему говорят а ты сейчас ему говоришь замолчи я прошу сделать снисхождение и я хочу рассказать еще один результат партнер нашей компании очень хороший человек с города грозного яха которая очень сильно хотела сегодня быть на этой сцене, рассказать свой результат. Но у нее в семье невозможно она, одна женщина, у нее два инвалида дома. Ее сын, ТЦП, она боролась. Есть люди, которые, смирившись, принимают идеальность, но она хотела, чтобы ее ребенок был полноценным человеком, и она делала все. Она на нем сделала результат. 16 лет это... Пациент думал, как овощ, он ползал по земле. За 40 дней он на костылях встал на ноги. Через 6 месяцев есть фотография, где этот парень, красивый, с мышцами, стоит с матерью рядом и сфотографировался. Он всю жизнь мечтал. Муж был вот, вот в прошлом году. Пандемия была, мы не смогли здесь собраться. Вот в это время у ее мужа третий инфаркт случился. И так получилось, они, их направили в Астрахань на операцию, сказали, что надо делать две операции. Клапан полностью высох и мышцы сердца не работают. По воле, так получилось, они ждали квоту, и пока ждали квоту, она своего мужа упрашивала, чтобы он пил эту продукцию, И в пищу, и как подавала ему эту продукцию. Когда они поехали в Астраха на операцию на первую, ему надо было делать две операции. Его он утром на площадку пришел на обследование в больницу. И целый день его гоняли по кабинетам, когда жена сидела в коридоре, ждала с каждого обследования. Врачи выходили и говорили, вот так, вот так. Потом в конце его, ее завели, жену, и говорят, а что вы ему давали? Она говорит, то, что вы назначали таблетки, вот он пил. Но про продукцию она не говорила. И потом сказали, вот что первую операцию ему точно не надо делать. А про вторую через два месяца поговорим. Так получилась потом пандемия, прошло три месяца, они поехали на вторую операцию, то же самое, но уже муж пил продукцию с удовольствием. Вы представляете, что сказали ей врачи? У него высох клапан, он не живой. Но как весной цветут деревья, вот так какие-то цветения, как пошли корни. И они стали кормить сердце. Это невозможно. Они сказали, это невозможно, но мы не знаем, от чего это. И вот так этот человек обошел две операции благодаря продукции этой компании.